Почему не стоит ходить на бизнес тренинги Причин несколько. Во-первых, ведь это вы создали свой бизнес. Своим умом, упорством, талантом, своим трудом. Что могут знать эти бизнес-тренеры-теоретики о том, как нужно дела вести именно вам? Ведь раньше ваш талант вас не подводил. Не подведет и впредь. Так будет всегда. А все эти новинки, новые технологии, все это отлукавлено. У меня есть клиент, магазин привалочной торговли. Они гордятся, что именно верность традициям отличает их от конкурентов. А те, которые перешли на самообслуживание, повелись не за тем. Ведь верность традициям – это самое главное. А все эти вопли про кризис, необходимость повышения эффективности, ужесточение конкуренции – это все придумали сами бизнес-тренеры для того, чтобы содрать с вас денег. А как же иначе? Во-вторых, это ваша специфическая специфика. Разве могут технологии, которые созданы в Москве, Америке, Европе, Екатеринбурге или Новосибирске, помочь развивать бизнес в Самаре или Урюпинске? У вас другие клиенты, у вас другие сотрудники, у вас другие партнеры. Вот если бы был тренинг, как повышать производительность персонала сотрудников цеха номер 14, расположенных в доме номер 2 по улице строителей, то был бы смысл. Или о том, как продавать Трансформаторы КТ-15 и ПАВТ-10. А так это общие слова только и всего. В-третьих, все бизнес-тренеры говорят, что для внедрения полученных технологий вам придется поработать. Но вы и так пашете, как проклятые. А то, что работать надо не 12 часов а головой, это сказки, все у вас точно не сработает. Как можно повышать загрузку? И тратить деньги на обучение сотрудников тоже не стоит. Ведь вы же до всего додумались сами. Ну, те десятки тренингов и прочитанных книг – это не в чем. Вы же оттуда практически ничего не взяли. Не стоит тратить деньги на сотрудников. Придет время поумнее. А то сейчас потратите деньги на их обучение, они возьмут и уволятся. Так что бизнес-тренинги – это полная ерунда. Или нет? Ведь почему-то успешные компании вкладывают в это деньги. Но в конечном итоге решать вам. Ведь ваши успехи и ваши неудачи – это результат ваших решений. Думайте своей головой. А кризис, он действительно идет. И конкуренция действительно повышается. И производительность труда в России в четыре раза ниже, чем в штатах. Думайте сами, решайте сами.